Всем привет! Вы на канале NZ Edition TV. В этом видео я бы хотел вам рассказать о 10 лучших телефонов без камеры. В этом ролике не будут телефоны аля супер маленькие и аля размером с кредитную карту. Потому что эти телефоны и так все без камеры. Среди них лишь единицы ее имеют. В этом видео будут только те телефоны, которые привычны нашему человеку. Погнали смотреть! ДЕСЯТОЕ МЕСТО Простой и незамысловатый кнопочник. Дизайном он мне напоминает телефоны компании Nokia. Простенький и стандартный дисплей на 1,7 дюйма. С ностальгическим разрешением экранов 128 на 160 пикселей. Способен вместить себя до двух сим-карт. К сожалению, не имеет выхода под наушники. Обладает небольшим по объему аккумулятором в 600 мАч. Есть также поддержка microSD-карты. Вполне простой и понятный нашему человеку телефон за 665 рублей. 9 место. Этот телефон является собратом предыдущего гаджета, но с более прокачанными характеристиками. Дисплей на 1,8 дюйма с разрешением в 320 на 240. Поддерживает до двух sim карт и одну microSD карту. Обладает Bluetooth. Аккумулятор на хорошие 1000 мАч. Как уверяют носки китайцы, этот телефон имеет мощный и громкий 5D динамик. Также приятной особенностью является возможность запрограммировать горячие клавиши под нужные нам номера телефонов для быстрого вызова. Ну и по мелочи. Калькулятор, календарь, диктофон и какие-то игры. Стоимость телефона составляет 700 рублей. А мы идем дальше. Восьмое место. Телефон, который хочет казаться защищенным, На деле это обычный кнопочник, корпус которого сделан из обыкновенного китайского пластика и ничего более. Так с виду выглядит очень даже солидно. Но что мы имеем? Это дисплей, чуть меньше 2 дюймов с разрешением в 320 на 240. Это аккумулятор на 5800 мАч, в чем я слегка сомневаюсь. Это Bluetooth версии 2.0. Это поддержка двух сим-карт и microSD-карты до 8 гигабайт. И это, конечно же, фонарик. Также у этого телефона есть специальное ушко, за которое можно привязать веревочку и носить данный гаджет на шее. Данный телефон я порекомендовал бы военнослужащим, так как с этого года военным разрешено пользоваться телефонами исключительно без камеры. Стоимость данной мобилы 1000 рублей. Седьмое место. Телефон а бабушкафон является копией, как ни странно, российского телефона MaxV B6, обзор на который у меня есть на канале, и ссылка на видео есть в описании, если надо, чекай. Все практически почастую слизано у нашего отечественного телефона, кроме джойстика, китайцы его немного изменили. А, ну и азиатские товарищи решили убрать камеру чем они удешевили стоимость телефона. Дисплей на 1,8 дюйма с разрешением в 176 на 220 пикселей. Имеет аккумулятор на 1650 мАч. Поддерживает лишь одну сим-карту и TF-карту до 8 гигабайт. Имеется фонарик, как у оригинала. К сожалению, нет выхода под наушники и Bluetooth. Стоимость телефона в сравнении с оригиналом составляет 1100 рублей против 1800 рублей. И если смысл переплачивать отечественному производителю. М? Шестое место. Второй по счету подряд телефон а ⁇ Аля бабушка-фон ⁇ Но с более продвинутым мультиплеем. Экран на 1,7 дюйма с разрешением 128 на 160. Объем аккумулятора на 1000 мАч. Способен уместить две сим карты и microSD карту до 32 гигабайт. Есть Bluetooth, фонарик, радио. Отличительной особенностью от остальных фонов является наличие кнопки SOS и сердца. Стоимость телефона составляет 2000 рублей. Пятое место. Маленький телефон-машинка. Дисплей на 0,6 дюйма, питает его мощная для его размеров батарея на 800 мАч, способен уместить две сим-карты, либо одну сим-карту и microSD-карту. Несмотря на такие габариты имеет Bluetooth и FM-радио, а вот места для фонарика не хватило. Приобрести его можно за 1400 рублей. Четвертое место. Этот телефон является копией легендарного, культового и просто очень дорогого телефона Motorola Aura. Телефончик получился небольшого размера, но это ему не мешает вмещать себе одновременно две сим-карты и microSD. К сожалению, информации об аккумуляторе, как и о экране, нет. Телефон выполнен в основном из пластика. Прикупить на столический телефон можно за 1300 рублей. Тройку лидеров нашего топа открывает по-настоящему защищенный телефон Powerbank. Скажу вам по секрету. В комплект этого телефона входит вот такой чехол, который можно привязать на ремень, что очень удобно, если вы, конечно, военнослужащий. Обладает конкурентным дисплеем в 2 дюйма с разрешением в 480х360, аккумулятор на 2500 мАч, а это делает его мини-повербанком. Умещает две сим-карты и одну TF-карту. Есть Bluetooth, диктофон, радио и даже выход под наушники. Это чудо можно приобрести за 1200 рублей. Серебро достается очень шикарной раскладушке. На месте камеры расположился достаточно габаритный фонарик. Как и бы добавить, любой раскладушки, имеет большой экран на 2,8 дюйма, а также дополнительный, на котором отображается время. Аккумулятор на 3200 мАч. Вмещает себе две сим-карты и одну microSD-карту. К сожалению, нет Bluetooth и выхода под наушники. Зато телефон смотрится красиво. Он мне напоминает Sony Ericsson K800i только наша раскладушка более современная. Стоит такой телефон полторы тысячи рублей. Победителем нашего топа становится вот этот замечательный золотой ретро-телефон. Обладает достаточно неплохим дисплеем в 1,8 дюйма. Весь этот аппарат питает батареи на 1800 мАч. Есть огромный фонарик и 5D-динамик. Как бы добавить, этот телефон имеет антенну, то ли импровизированную, то ли настоящую. Из остальных приятных особенностей Bluetooth, будильник, калькулятор, игры, диктофон. Заряжать гаджет можно как через кредл, так и напрямую через microUSB шнур. Продается в двух цветах, золотой и черно-золотой. Телефон, на мое удивление, стоит недорого, всего 1100 рублей.